Форсунки rail комплектуются двумя демпферными переходничками, калибровочными штуцерами с внутренним диаметром 1,5 миллиметра и штуцерами для врезки в коллектор. Форсунки Романи имеют в комплекте 4 штуцера калибровочных диаметром 1,8 миллиметра и также 4 штуцера для врезки в коллектор. Форсунки rail с калибровочными штуцерами 1,5 миллиметра. Прибор диагностический для форсунок Эдик, делаем замер. Результат? Сейчас тестируем вторые форсунки Романи, двухомные, тоже турецкие, с калибровочными штуцерами от предыдущих тестируемых форсунок. Прибор Эдик. Поехали. Тут мы видим разбег Это в один процент. отличный результат. Для того чтобы разобрать форсунки и отремонтировать необходимо снять стопорное колечко. Катушку и ключом на 14 выкрутить гильзу со штоком. Конструктивно форсунки не отличаются. Собираем в обратном порядке, закручиваем шток. Делаем катушку. И фиксируем это все стопорным кольцом. уважаемые подписчики мы закончили тест форсунок рейл итальянского производства и тест форсунок романи который мы производим в турции оба продукта показали себя достаточно неплохо Я сразу скажу резюмирую я с уважением отношусь к обоим продуктам форсунки романи на рынке украине это не новинка мы их продаем уже более года и они уже зарекомендовали себя в большинстве сервисов Украины. И многие их знают и работают с ними. Мы для себя сделали такой технический анализ, тест. Потому что мы хотим постоянно контролировать качество продукции, которую мы продаем. А форсунки Rail в ролике только потому, что я их уважаю. И они по качеству и по своему уровню соответствуют моим техническим требованиям. Как мы видим из теста, оба продукта показали себя достаточно неплохо. Разбежность по форсункам, по наполнению оттестировали а мы на стенде Эдик. Я думаю всем известен этим профессионалам точно. Мы разобрали эти форсунки, посмотрели, что внутри. Оказалось, что ремкомплекты взаимозаменяемые. Форсунки пригодные к работе, 100%. Мы можем сказать, что форсунки Романи можно использовать и нужно использовать. Если у клиента, естественно, бюджет ограничен, а сейчас это достаточно популярный запрос от конечного покупателя, от СТО, что иногда требуются форсунки более бюджетного плана. Какой вывод мы можем сделать из этого теста? То, что запрос от нашего рынка, от покупателей на дешевый сегмент, он стал реальным. Если мы раньше шарахались как от огня от бюджетных форсунок, сейчас некоторые производители научились их делать качественно, в том числе тот завод, где мы производим эти форсунки под брендом Романи, достаточно внимательно относится к процессу производства, у них есть и линии автоматические и ОТК и проверка, то есть это достаточно неплохой завод с хорошим, с хорошей технической базой. Самое главное требование к этому производителю у меня было то, чтобы не было ручной сборки, это должна быть механизированная, автоматизированная сборка, и мы такой завод нашли. Соответственно, этот продукт мы получили на рынке Украины. Форсунки можно использовать с любыми системами они подходят по характеристикам под rail духовные они идут тоже в версии 2 ума и я рекомендую к установке эти форсунки спасибо за внимание если вас интересуют какие-то продукты для тестов обязательно пишите в комментариях подписывайтесь чтобы не пропустить следующие наши выпуски до встречи